Здорово. Ну... Как ты? Еще во вчерашнем моем видеоролике, где мы вместе с тобой разбирали грядущее хэллоуинское обновление на Барбиху РП, я не сакцентировал внимание на одном крайне важном моменте, но среди моих подписчиков нашлись люди, которые все же обратили на это внимание. К примеру, Том Суэр написал вчера именно так. Речь идет о том самом дадже, который мы с тобой получим в качестве главного приза за прохождение всей линейки Холидей Пасса. Кстати, не забывай про розыгрыши, на 500 тысяч рублей и среди всех серверов Барвихи РП, которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике. Условия ты видишь на своем экране. Ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Да, разработчики нам с тобой показали данный Dodge Charger 69 года. Я его еще частенько называю челленджером. Не знаю почему, но я говорил, я не особо разбираюсь в тачках и довольно часто их путаю, не обращаю внимания. Суть в том, что разрабы нам показали с тобой две вариации два скриншота с этим чарджером, где он уже собранный крутой вот в таком кровавом виниле вот в таком тюнинге и показали его самую простую обычную версию чуть ли не в полностью разобранном виде даже без дверей также мы с тобой видели в качестве наград абсолютно много разных непонятных вещей связанных с той же тачкой кто-то думал это детали кто-то думал это краска для автомобиля и все тому подобное естественно я пообщался с разработчиками по данному поводу мне самому лично стало интересно потому что я в какой-то момент подумал что может что это вообще какой-то баг на данном скрине что получил такой довольно неоднозначный ответ нет все так и задумано это говорит лишь о том что у нас с тобой вновь на проекте появляется еще одна крайне интересная механика а конкретно новая система крафта причем внедренная непосредственно в сам battle pass то есть получается то что мы теперь на протяжении всех 30 дней пока будем проходить всю линейку заданий battle pass а, примерно один-два раза в неделю за определенные уровни этого пасса мы будем с тобой получать в качестве награды детали того самого доджа и тем самым будем собирать себе главный приз тут конечно же встает вопрос а что будет с теми людьми которые все же не успеют пройти абсолютно все задания получится ли у них собрать этот додж полностью а если же нет в каком виде мы в итоге его получим и сможем ли мы вообще забрать данную награду себе не пройдя абсолютно все задания довольно забавно бы выглядело если бы кому-то достал один такой дождь вот в таком крутом виниле и тюнинге а кто-то ездил бы на даджи без дверей также меня посетила такая мысль а что если разработчики в этом хлынском обновлении уберут вообще charger из всех автосалонов барвихи ведь у нас уже неоднократно проходили такие действия когда некоторые тачки не особо популярны или еще там по каким-то причинам просто убирали из автосалонов их не убирали целиком из проекта убирали конкретно из салонов и у кого-то данные автомобили остались как эксклюзив. Специально для этого я решил приобрести все-таки себе один додж чарджер 69 года. Ну и немного его заколхозить. Кстати, прикинь, на данный чарджер вообще оказывается нельзя поставить винил. Я раньше даже, честно говоря, об этом не знал. Ну и плюс тут какие-то непонятки с пневмой. Так что в любом случае, вот этот додж данного батл пасса, вот в таком крутом виниле, будет реально крайне эксклюзивным автомобилем на проекте, даже если додж не уберут из автосалона Из-за него реально стоит попотеть. Потому что Хэллоуин закончится, и те, кто соберет эту тачку, она у них останется и будет эксклюзивной, будет стоить наверняка на БУ колоссальных денег. Особенно это будет спустя некоторое время после окончания данного Хэллоуина. И чем дальше, тем он будет становиться дороже в своей цене. Другой возможности, как сказали разработчики, получить данную тачку или данный скин того же Вина Дизеля просто не будет. Это реально будет новый конкретно эксклюзив. Разработчики вообще, как я заметил, отошли от той темы, чтобы повторяться в плане наград в тех же обменниках, в плане наград в тех же тематических ивентов. Как ты успел заметить, Барвиха конкретно поменялась в последнее время, как по механикам, так и внешне. Все больше и больше разработчики прислушиваются к нашему с тобой мнению. И в основном все то, что мы с тобой так давно просили, сейчас стали делать и добавлять в ускоренном режиме. Ну а это естественно не может не радовать. Ну а что ты думаешь по данному поводу? Все свои мысли пиши мне в комментариях. Также не забывай влепить свой крутой жирный лайк, чтобы я как можно скорее выпустил для тебя еще один крутой видосик. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!